Всем приветик! Сегодня у нас следующая часть предыдущего видео. Сегодня мы будем разбирать, как пользоваться тикетом на True Weapon. Что ж, давайте приступим. Заходим в город, в алхимию, обмен. И дальше мы заходим в True Weapon. Давайте разберем, какие здесь снаряжения вообще есть. Снаряжение Сэндстоун, снаряжение Ниас, снаряжение Грохл, снаряжение Фрида, снаряжение Плотины, Раса, Роя. Далее снаряжение Ирис, снаряжение Мира, снаряжение Лиес, снаряжение Регуласа, снаряжение э Зеорга Светлого, снаряжение Рагны, Фена, Ракшерома, снаряжение Фины, снаряжение Эст, снаряжение Мели, снаряжение Сели, снаряжение Рэм, снаряжение Нембер снаряжение для Клайда, для Корсайр и для Арф. Ну что ж, давайте начнем. Пока у нас будет идти видеоряд наших снаряжений, я буду рассказывать о том, какие именно снаряжения я бы вам лично посоветовал. Первое снаряжение, которое я бы вам лично посоветовал, это Центурион. Центурион — это снаряжение Афины, как мы уже до этого разобрались. Также равной по значимости я бы посоветовал Немезис — в зависимости от того, какой персонаж вам выпадет, Регулус или Фина, соответственно, вы будете выбирать, покупать Центурион или покупать Немизис. Также я бы посоветовал вам в приоритете Фламбардо. Это снаряжение нашего танка, Сэндстоун ее зовут, если у вас есть Центурион или Немедис, то Фламбарда, вероятно, является лучшим универсальным защитным снаряжением 5 звезд, и оно избавит вас от лишних хлопот, связанных с тяжелым ударом контента, таким как Number 2 и так далее. Далее будет следующее снаряжение, которое я вам посоветую, это Эвкерия. Оно является отличным выбором благодаря своему мощному артгенератору. в качестве альтернативы, пригодной для употребления релик Радеус. Далее, Зигфрид. Отличное оборудование, ДПС для юнитов, бога увеличивает. Если вам не нужен арт в физическом слоте, то это снаряжение – один из следующих лучших вариантов. Далее, Алхимия. Или же алхимист. Это снаряжение по сравнению с другими довольно неплохо себя показало, и оно является частью легкодоступного пятизвездочного магического оборудования. Она является одним из лучших вариантов с дебафом противника на 10%. Относится оно к, сна... к снаряжению нашей Рэм. Далее. Следующее снаряжение, которое я бы вам посоветовал, это Night Glow. Используется для уничтожения гигантских боссов и обеспечивает плотине существенное преимущество для их взламывания. То есть это снаряжение является True Vapen нашей любимой плотины. Следующее снаряжение, которое я буду говорить... Оно является э, не самым идеальным вариантом для использования тикета, но тоже неплохим. Это Фроид Розер, это снаряжение Карсайер. Оно превращает э, Карсайер в компетентное подразделение ДПС, а не просто замораживающую нишу. Далее Рик Аркелла, это... Является хорошей альтернативой Химе Аджесае, снаряжение Лизы. Дальше, Джоуси. Это снаряжение является одним из самых лучших для Фетиды, потому что добавляет дополнительно 1000 хп пассивно и снижает урон, получаемый на 30%, что заменяет защитное снаряжение. Следующее, это Раз. Буквально то же самое, что и альтернатива, за исключением дополнительного сопротивления на тысячу очков урона. Если понадобится вам вдруг для прохождения два таких, и вы не хотите формить второй, то вы можете использовать подтвержденную версию. Ну что ж, а остальные версии истинных оружий не стоят билета. Если у вас действительно есть все, которые я упомянул выше, Просто выберите все, что вы хотите, даже, возможно, дубликат. Таким образом, мы видим, что у нас снаряжений появилось довольно много, и мы можем с вами спокойно выбирать из них лучшие. Давайте теперь узнаем, какие же юниты, по моему личному мнению, лучшим будет вариантом выбрать за «Ultimate Unit Ticket». Первого персонажа, которого я бы вам посоветовал взять, это Фэн. Фэн – это самый последовательный юнит арт-генерации в игре. В основном позволяющий вашим юнитам последовательно использовать свои искусства и, и истинные искусства. Далее на очереди, если у вас есть Фэн уже на момент получения тикета, вы берете себе Рэм. Рэм, она имеет очень хорошие слоты и мощный дебаф, 35 защиты и снижение скорости атаки для искусств, а также ее пассивные способности. Она отлично подходит для большого количества контента, особенно если босс сильно бьет. Для фри-ту-плея, а также новых игроков это обязательно станет приоритетным юнитом. Следующий юнит. Это Сандстоун. Она имеет мощные возможности для танкования со спамовым щитом 3800 с ее искусства. И 30% сопротивлением урону при использовании ее истинного искусства. Для контента Таун Танкс, то есть контент для Фетиды, Сели и Геральда, она не сможет его танковать. Однако она сможет уменьшить ваши проблемы, например, для лаг-юнита Азис. Ветераны должны отдавать ей приоритет. Следующего юнита, которого я вам посоветую, это Sony. Это хороший юнит с арт-генерацией и некоторым ядерным потенциалом с ее True Art и ее слотами. Спустя время после того как она вышла она успела уже уйти на второй план, так как появились лучшие примеры это Фэн и Мако. Однако из-за того что у нее есть потенциал из-за ее хороших слотов, она до сих пор является одним из лучших юнитов с арт генерацией и большим потенциалом для реализации ваших персонажей. Следующие юниты, о которых я буду говорить, мною разделены на используемые, если ничего другого, и уровень мема. В категориях они расположены не в порядке приоритета, и в конечном итоге вы сами выбираете, кого вы хотите. Мэм тир не будет получать подробного отзыва Просто перечислены будут персонажи. Итак, используемые. Селия. Это довольно неплохой танк, однако ее превзошли уже Джеральд и Фетида. Ее все еще можно использовать, если босс не слишком сильно бьет. У него нет светлого убийцы или убийцы людей. Далее, Мелия. Мелия до сих пор широко используется для ослепления, а также для таймстопов из-за ее искусства, а также в магическом обстреле с помощью ее True Art или же истинного искусства. Следующий персонаж у нас будет Фрид. Фрид уже давно превзошел свою роль в ДПС, но его еще можно использовать. Он может даже избавить вас от хлопот благодаря пассивному 20% увеличению хп и бафу защиты всей команды. Так что его нельзя списывать со счетов. Далее будет у нас персонаж с именем Лиан. Неплохой юнит с неплохими слотами может предоставить немного арт-генерации с ее подтвержденного умения. Также она имеет возможность поджигать. Для контента, ориентированного на поджигание босса, такого как Гондола Рейдс, она является ценной единицей В будет у нас это Миления. Она неплохой ДПС-юнит с приличными слотами. Также она увеличивает до 60% шанс критической атаки для всех союзников. А также увеличивает на 70% крит урон. Следующий персонаж у нас Лоуэд. Он неплохая единица для команд земного, огненного и водного типа, с мощным увеличением урона на 60% от его истинного умения. Также у него в истинном умении есть особенность, что он снижает на 25% брейк-резист, что позволяет ему быть прерывателем Боссов. Если вам нужно заполнить четвертый слот, то он является лучшим вариантом. Следующий персонаж это Ракшарум. Это чисто нюкер, который все еще видит применение благодаря своим удивительным слотам. При возвращении темных единиц он будет полезен. Но только если у вас есть другие компоненты, такие как оборудование, которое делает работу нюкинга. Следующим персонажем у нас будет Эст. Она используется для нюка гигантских боссов с ее пассивным навыком, а также ее отличными слотами. Она занимается ломанием босса. Ее True Art делает нюкинг превосходным занятием. Благодаря тому что она увеличивает урон по боссу в момент, когда он в режиме Break. Следующая категория, которая у нас будет на рассмотрении, это называется Если ничего другого. Персонажи Лаплех, Ришли, Платина, Дейзи, Марзекс, Нес и Алма. Давайте разберемся, почему они именно в этой. Лаплех. Это персонаж, который отлично себя показывает в будущем контенте, который сейчас на GP сервере есть. Он, этот персонаж, отлично себя показывает в водных руинах, 10 уровень. Следующий персонаж это Ришли. Ее задача это поджигать, а также поджигать. Благодаря ее истинному умению она может стать целителем в огненных композициях. Также неплохо себя показывает в огненных руинах или же рейдах Голдола. Платина. Она является божественным персонажем для взлома боссов, но больше у нее никакой роли в игре нет. Дейзи. Это водный нюкер, обычно в паре с Эст. Она неплохо показывает себя в контенте Олдеус. Следующее это Марзекс. На Японии он получил уже себе пробуждение, а его отличительной особенностью среди персонажей является бесконечно растущее здоровье при использовании его умения. Также у него три пятизвездочных слота. Дальше. Найс. Nice. Это на самом деле неплохой персонаж. Используется в моноводе против огненных боссов. Далее, Алма. Она создана для магического обстрела и больше ничего. Нет, серьезно, ее больше нигде использовать по сути не получится. Также я хотел бы добавить одного персонажа, который неплохо себя показал в Японии. Это Кайс. Из его названия можно сразу понять, что это просто бешеный человек, бешеный бог. Его сильная сторона это то, что он наносит 50% больше урона богам, а также у него есть пассивка, которая при получении урона увеличивает его урон до 50% включительно за каждую тысячу полученного урона. Последняя группа это уровень мемов. Это Дахлия, Грохл, Ауфан, Клайд, Мира, Рассал, Корсайр, Рой, Арф, Нерим, Лиза, Диорг, Намбат. Это юниты, которые я считаю на уровне мема. Ну вот, собственно, вот таким вот роликом я смог с вами поделиться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вступайте в наш дискорд сервер, ссылка в описании. А я с вами прощаюсь, до следующих встреч. С вами был Макс, всем удачи, пока!